Всем привет! С вами Владимир и канал Гринч. Этим летом мои коллеги из проекта Greenpeace «Ноль отходов» обследовали побережье Байкала и Курской косы, чтобы узнать, чем загрязнены самые ценные природные территории России. В экспедиции эксперты Greenpeace использовали методику мониторинга морского мусора на пляжах. Эксперты выбирали 10-метровые участки, причем для аудитов старались подобрать труднодоступные участки берегов, где обычно не отдыхают люди. Это нужно, чтобы увидеть, какой мусор выносит вода, а не оставляют на берегах туристов. С поверхности полигонов собрали визуально различимые фрагменты мусора, считали их количество, взвешивали и сортировали по 162 категориям. В итоге на Байкале и Курской косе собрали больше 6000 фрагментов мусора, рассортировали по видам и определили главных загрязнителей берегов. Давайте разбираться, что же они нашли. Для начала давайте посмотрим, что обнаружили коллеги на берегах Байкала. Они проверили пять разных участков. Итак, из почти 4975 фрагментов собранного мусора, 86,6 оказались пластиком. При этом 87% найденного пластика – это остатки одноразовых товаров. Куски пенопласта, пакеты, крышки от бутылок, пищевые контейнеры от фастфуда, окурки. Но больше всего в Байкале плавает пластиковых пет бутылок Мусор в Байкал попадает с берегов, судов, приплывает по рекам и прилетает ветром. А ведь этого одноразового пластика, который плавает там, могло бы и не быть. С четырех участков берега Балтийского моря на Курской косе удалось собрать 2416 фрагментов мусора. 80% из них снова пластик. 62% пластикового мусора когда-то были одноразовыми товарами. Среди них пакеты от чипсов и сладостей, ватные палочки, затвердевшая монтажная пена, полиэтиленовая пленка, воздушные шарики. Но главный загрязнитель берегов Курской косы – это окурки. Возможно, вы не знали, но в фильтрах от сигарет тоже содержится пластик, который разлагается несколько десятков лет. Но представьте, помимо экспедиции «Гринпис», по всей стране прошла целая серия народных проверок. Их назвали "Пластик-Вотчинг" – оценка пластикового загрязнения природных территорий. Результаты станут известны уже к концу октября. И после подсчетов наши эксперты составят итоговый список главных загрязнителей российской природы. Потом эти данные направят в профильные ведомства. А дальше будем все вместе бороться за то, чтобы использование товаров из этого списка запретили или ограничили. Одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. По данным британского правительства, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и сотни видов морских птиц. Вы можете присоединиться к нам в нашей борьбе с одноразовым пластиком, не использовать и уж точно не выбрасывать в водоемы пакеты, бутылки и пленку. Присоединяйтесь к следующим экспедициям пластик-вотчинга или поддержите нас финансово. Ссылку на форму оставим в описании под этим видео. С вами был Владимир и канал Grinch. Подписывайтесь, ставьте лайки, пальцы вверх и колокольчики. Всем пока!